Бахтинный, почему не на месте борис иванович ради прихватил. прихватил. реест тут в машинном отделении а вас вон дожидаются лё Первый раз за все эти после войны. Откуда? Я? Из этого бывшего Кёнисберга. Я там в порт Вот хочу на юг пробраться. В родные края. Фрукты пожевать. В теплой водичке покупаться. У нас там знаешь какие Пляжи. Курортницы. А как же? Осторожнее здесь. Ладно, ладно. Ну, прошу. Борис Иванович, а чемодан? Ну, чего спрашиваешь? Тащи сюда. Ну, показывай, показывай. Это у меня карта его дальних рейсов. Я нанес тут для наглядности. Это вот порт Макапа в Бразилии. Здесь он был. Это из Франции в Уругвай в марте 44-го. Это в Лаплату. Ну, это уже Аргентина. Так. Это твои предположения? Да нет. Это более-менее или менее проверенная биография, что ли, летучего голландца. Я пользовался только фактами. Вот, к примеру, маршрут из Стокгольма и Стамбул. Известно, что лодка перевозила курьеров с какими-то кожаными мешками. А знаете, что было в мешках? Фальшивые деньги. Вот. Английский банк сообщает, что в последние военные годы Гитлеровцы выпустили в обращение большое количество фальшивых денег. Главным образом, фунтов стерлингов. Фальшивые деньги на огромные суммы выявлены в Швеции, Италии, Португалии, ну и так далее, и так далее, и так далее. Или вот, это из доклада американского разведчика Макнелли для Нюрбенского процесса. В Турции был арестован нацистский курьер-капитан Ганс фон фон Ун Ну и фамилия, чертова, дери. Вот, при нем миллион фунтов стерлингов. Кожаные на мешке, фальшивый, все как полагается. Был скандал, но этот фон Цуцерль выкрутился каким-то образом, и потом сам все рассказал этому самому разведчику Макнелли. Сейчас живет в Парагвае. Вот с этим связан вот этот маршрут. Явно послевоенный. В 1945 году Церль был пойман, но снова улизнул из мюнхенской тюрьмы, охраняемой, кстати, американцами. И, как он сам потом признался Макнелли, в Парагвай его доставила подводная лодка. Какая? Уж не летучий не голландец? Да и ни одного его. Где Борман, Мюллер, тысячи военных преступников. А это что за маршрут? Он что, и в Штаты заходил? Мне совершенно точно известно, что в 44-м году в марте на восточном побережье Соединенных Штатов был высажен инженер, кадровый сессовец Эрик Гимбель с целью проникнуть в недра Манхэттен проекта. Проект атомной бомбы. Ну да, совершенно точно. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Ну, Борис Иванович, все это просто обвинительный акт против летучего голландца. Этого фон Свишин? И эта лодка какой-то чертов символ. Да нет, для меня это не символ. Слишком дорого мне обошелся, этот летучий голландец. Веришь, спать не могу. Вот как подумай о том, что летучий Свишен где-то в полном порядке. Ну, я к тебе тоже не с пустыми руками. С тебя причитается. Учти. За мной не заржавеет. Ты, конечно, не забыл немку, но... Ту, за которую тебя от крепко досталось, Которую убили. Ну, еще бы. Ну, так вот. Тут у нас на Линда налей траншею рыли для связи. Меня брали канавокопатель. Прибегают оттуда. Выкопали. В жестяной упаковке. Письма к этой самой Лотхэн. Это они? Да. Держи. Я тоже вначале не поверил своим глазам. Столько времени прошло. Ах, Лотте, Лотте. Тренд stunde... Лотте, Лотте, я Но нахожусь полчаса езды от дома и не могу видеть тебя. Не могу даже сообщить не тебе, не что жив. Жив! Жив! Не знаю, дойдет ли до тебя весточка. Я никому не доверяю. Я вообще становлюсь все более мнительным, как и всем их команда мертвых. Если бы не сознание великой миссии, которая нас готовит, мы перегрызли бы друг другу горло. Я снова пишу тебе. Смелости придал мне разговор с командиром, который не перестает удивлять меня. Не знаю, то ли он всегда был таким и хорошо притворялся, то ли наша загробная потусторонняя жизнь изменила его, как, впрочем, и всех нас. В тот день мы долго лежали на грунте. Душно, как в гробу. Тесно. К испарениям человеческого тела к парам аккумуляторов добавляется характерный привкус углекислоты, опасных отбросов дыхания, с которыми не в силах уже справиться поглотители. Разрешите? Заходите. Штурман Венцель Не надо, приказанию. Венцель, не надо. Садитесь. Налейте себе кофе. Пейте, пейте. Настоящий бразильский еще остался. Это правда, что вы ведете какие-то записи? Введение каких-либо записей строжайше запрещено указанием самого гросс адмирала. Жаль. Что жаль, господин капитан? Жаль, что нельзя закурить. Да вы садитесь, венцель. Садитесь, себе эти кофе. У меня два доноса на вас. А вы не верьте доносам, господин капитан? А вы пишите. Пишите, Венцель, черт бы вас побрал. Пишите о наших маршрутах, о моих решениях, о моей правоте, куда бы я вас не позвал. Может быть, это останется единственным документом о нашей жизни здесь на летучем голландце, о нас, мнимых мертвецах. Пишите. Он свишен очень умен, начитан, и это в дополнение к его личным связям с Метеостом Манес, а с первыми людьми нашего рейха на книжной полке Шпенглер, Гегель, Ницше. В Венету-2 ему доставляют экономические газеты американского и английского изданий. Обычно он.. Он, он Гашпрехт, неразговорчив, но однажды он только что приехал из Берлина, где мы чувствовали это, встречался с людьми, одно имя которых заставляет нас Ауфштейн вставать. Прошу, господа. Вы ждете от меня что-нибудь удивительное? Что-то новенькое, чудо-оружие, которое повергнет в прах всех наших врагов. Об этом я ничего не могу вам сказать. Чудо-оружие, это мы с вами. Национал-социализм не погибнет, даже если война будет проиграна. Нам с вами предстоит пережить немало тревожных минут. Дождемся затишья. Возьмем кое-какой драгоценный груз и отправим подальше от опасности. И никаких вопросов больше. Нам предстоит единое будущее за вас. И мы выйдем из тени, командира, снова обретем имена. Год либо было бы обидно потерять все места, купленные им на лучших кладбищах мира. Да. Я бы хотел прожить долго. И умереть в постели. Под собственным именем. Вам просто не повезло с профессией. У подводников самая короткая жизнь. Дольше всех живут священники. В детстве я хотел стать священником. Дольше всех живут главы военных концернов, фабриканты оружия. Те, которые создали все это. Армстронг. Создатель оружия, основатель фирмы 90 лет. Хайрам Максим под 80. Август Иссен 82. Деньги и власть. Вот ключи долголетия, друзья мои. Да, Лотто, наш командир умен и ироничен, и даже немного злобен. Он имеет на это право. С мая 42 -го года он в тени, но нет таких наград, которые возместили бы ему, сделанные. Сволочи. Любят, ревнуют, молятся, боятся смерти. Все как у людей. И сами себя считают людьми. Спасибо тебе, Сергей Сто раз спасибо. Ну, при чем тут я? Тут дело случая. А вот как ты все это собрал? Да как? Вот ты помог. Рыжков помогает. Хоть у него своих дел навалом. Шурка тоже. Шурка? На Шурк? Да. Какой он? Где? А хочешь увидеть? Ну? Пошли со мной. Вот сейчас кран зацепим и мы шлеп, шлеп, шлеп до Ленинграда. Там и увидишь. Пошли. Надо же. На улице встретил, никогда бы не узнал. Одни веснушки остались от прошлых лет. Угу. И аппетит. <свист> <свист> ну, что вы на меня? Четыре глаза. Так же и подавиться можно. Ты ешь, ешь. Мы не на тебя. Мы на вытервинию борща смотрим. Ты когда обратно? Да вот сейчас заправимся, документы оформим. Ну и обратно пошлю Ну, а я на почту. Отстукаю телеграмму землякам. Задерживаюсь пребыванием недели у друга. Как ты на это смотришь? Вот это правильно! Очень рад видеть. Полчаса тебя жду. Здравия желаю, товарищ адмирал. Скоро меня сменишь, гордеморицы. Со временем постараюсь, товарищ адмирал. Молодец. <связываю> Правильно отвечаешь. Дело у меня у тебя. Разрешите идти? Идите. Опять меня беспокоит этот остров безымянный. Там же ты видел эту светящуюся дорожку. Ну да, там, в июне 44-го. А последний раз когда там был? Да вот, в прошлом да. году был. А какие новости? Ну, тебе можно. Две недели назад задержали там, в этих местах, иностранную посудину. Таргашат. Заблудился, говорит. И вправду, погода была не при Господи, ветер с дождем... Но на одну вещь пограничники обратили внимание. Вся полуба а в одном месте сухо. Размером со шлюпку. Mm. И шлюпку потом нашли. Пустая прибила к острову. Под кормой шлюпки, дрокольчка. Для контрабанды. Обследовали весь остров. Нет никого. А три дня назад, в солнечный день. Яхта иностранная тоже заблудилась. Там же? Угу. Чем-то влечет их этот 16 квадрат. Можно, конечно, послать туда роту пограничников, прочесать все как нет, следует. Нет, не роту. Туда надо тихонечко, на мягких лапах. Так, чтобы... На мягких лапах, говоришь? Ну да, вот у меня скоро отпуск, я туда и пойду. Так, ко а мне же Селиванов приехал. Селиванов? Ну, да. А где же он? И Сейчас на почту пошел, подойдет. Вот, уже нас двое. Дело. Слушай, только ты с отпуском не тяни. Давай завтра. Нет, лучше сегодня. Отпустят? Ну, уладим. Ну, вот и замечательный. Да, мне бы это, Шурку с собой. Зачем? Да он у себя в училище подводное плавание освоил. Так ведь не отпустить же. Урати. А с аквалангом? Завтра будет. Ну, завтра. То сейчас, то завтра. Завтра муж он на острове будем. Это мои заботы. Жаль, ждать не могу. Селивановичу привет. М -м, обязательно. Будь жив. М -м. Да, так я Шурку забираю прямо сейчас. Договорились? На этом я в прошлом году рыбачил, да и на Безымянном не раз. Но здесь же сплошные камни, прямо скажем, не самое удобное место. А глубины? И вот этот вот заливчик с сапожком? Вот это правильно. Ведь здесь мы этот секретный фарватер видели, когда Викторию высаживали. И так мы тогда эту лодку не потопили. Да, ты предлагал. Гранатами. Правда, тогда туман был. Борис Иванович! Там погранкатер семафорит. Вас наверх зовет. Ты нам когда-нибудь так корабль сломаешь? Хорошо, иду. Хорошо бежит. Узло в двадцать. Бежит. Брюхом воду порит. Помните, как мы ходили? Обе машины полные вперед, ветер слезу ушибает. А ты не плачь и не горюй, моя дорогая. Тонька, кранец на левый борт. Колесо, что ли? Ага, от мотоцикла. Салага. Ой, сам-то, помнишь, неделю учился прямой узел вязать? Ну, было дело. Ты не видишь, а я как увижу? Как глаза? Но ты же с локатором. А? Тут каждая банка светится, какой черт их разберет? Поехали! Ух ты! Вот эта штука. Нам таких и не показывали. Ты что с таким не плавал? Не, у нас попроще. Разберемся. Ну что, и видно? Наконец-то! Да сколько ж тебя можно ждать? Ну-ка, давай быстро на берег! Дорвался, понимаешь. Все Чего так долго? Случилось что? Все нормально. Эй, водолазы! Каша подгорит! Дойдем, да идем! идем. Я там баржу над ней видел. Какую еще баржу? Немецкую. А, эту? Типа зибель. Ну да, с арт-установкой. Нет, грузовая. Грузовая? А внутри что, не заглядывал? Ня, -а, задраено. С виду никаких пробоин. В общем, без повреждений. Это странное дело. Шурка, ну ты же помнишь, это Зибель. Ведь очень плохо тонет. Бывало, сажаешь, сажаешь по ней. Вся в дырках, они а тонет. Отсеки, как поплавки. А если, как ты говоришь, люки задраены, и пробоин нет, как же она? Затонула. Может, они Кингстона открыли? Драпали. Решили затопить и все дела. Интересно. А до меня у этого острова по дну никто не ходил? Не волнуйся, ты первооткрыватель этой баржи. Ты. Белая ночь. А что ты думаешь про эту баржу, вот как разведчик? Как разведчик? Полез бы, заглянул вовнутрь. Завтра обязательно загляну. До да спи ты! Заглянет он. Баллоны почти пустые. Воздух на нуле. Завтра утром ребята обещались на буксире зайти. Схожу, с ними заправлю. А я чего сюда приехал? Кашу варить? Я завтра пойду. А я все-таки загляну. На одно погружение воздуха вполне хватит. Да я же сказал, отбой. Вот характер. Вообще-то, знаешь, хороший парень получается. Не думал я, Селиванович, что у меня вот такой вот сын будет. Получит офицерские погоны, заедет куда-нибудь уж на Тихоокеанский. А ну и что? А я за ним. Мы одна семья. Семья? Только какая-то однобокая. Мужики одни. Ты что, так и не думаешь? Ты знаешь, пробовал, не могу. Вот как ночь, глаза закрою, все я вижу. И кончилась моя война. Да и никогда, наверное, не кончится. Слушай, давай ко мне. У нас там наших подобралась компания подходящая. А? пойдем-ка спать Да не молчи ты! Люди там. Люди? Какие люди? Где? Во всех отсеках. Баржа битком набита. Стоя. Значит, говоришь, много их там. Во что одеты? В серые рубы одинаковые. Я так и думал. Немцы всегда уничтожали узников, которые строили секретные объекты. А что они здесь могли строить, кроме блиндажей? Ну, если здесь была эта светящаяся дорожка, а охрана какая была, ты помнишь, то что это может значить? Укрытие для лодки подводное. Но здесь же сплошной камень. Ну, вот они, эти узники. Его и долбили. И еще одно. На дне, под боржой, я видел что-то вроде баллонов для акваланга. Что? А сегодня там ничего нет. Баллоны? Так чего ж ты мне об этом не сказал? Да я хотел проверить. Может, я ошибся. Проверить? Но вчера они там вроде были. А может, сегодня ты их просто не заметил? Сейчас еще раз спущусь. Я тебя спущусь. Хватит самодеятельности. Сиди здесь. Вызову пограничников. это не знаю Акваланг. сейчас я мигом на держи ну-ка помоги там же воздуха всего один резерв на 10 минут хоть 10 до да мои ласты давай шурка скорее скорее Главный слева. I'm well. Ко мне! Не стреляйте, стреляйте! Надо, да, да, спешите! Вы, вы меня понимаете, нет? Понимаю. Мы в мышеловке! Вы и я! Вы и я. я включил Выключил. систему задержки, чтобы успеть покинуть подкинуть Потом взрыв! Мы погибнем оба! А вы я. и я! Вы меня поняли? Поняли? поняли. Понял. Понял. За система? Как отключить? Это невозможно. Система автономная, она уже работает. Сколько у нас времени? Не знаю, знаю. Но где-то где-то должен быть покатая балет. Можете проверь. Види. Они тебя будут ждать ночью значит сейчас будет взрыв они не придут что они я никого не хотел убивать я работаю за деньги мое дело было взять то что пригадали Тебя послал! И очень мало сай. Говори! Высшее руководство колонии. Какой колонии? В колонии третьего реча. Где она? Где? В Южной Америке. Это очень важные люди. Очень. Ну надо же. Сколько лет в подземелье пролежали? И даже не прожавели. Проволока специальная, магнитная. Включайте. Это старый фанатоскоп. Им пользовался еще мой отец. О, ваш отец тоже был врачом? Ну, в некотором роде. Ветеринарные врачи, господин капитан, тоже пользуются фанатоскопом. Дышите. Узнаешь? Так, дышите поглубже. Это же доктор. Так. Точно. Еще. Это доктор Гейнс. Светучего. Да. И по совместительству агент Гестапа лодке. Да слушай, слушай. Не дышите, прошу вас. Еще немного. Спасибо. Очень хорошо. Можете одеваться. Ну, что вы мне скажете, господин доктор? Считаю, что ваше здоровье в полном порядке. Определенные симптомы перенапряжения, конечно, на лицо. Но у вас, слава богу, отметное сердце. Спасибо. Я должен пережить еще многих и многих. Вы знаете, мне кажется, что этой маленькой радости я достоин. И вы тоже сделали очень много. Наша лодка одному вам обязана своим спасением из ловушки. Я благодарен вам. И хочу поговорить с вами откровенно. Согласны? Давайте поговорим, как люди, стоящие перед бездной. Вы умеете быть откровенным, Гейнс? Если вы прикажете. Ну, Попробуйте. Может, от Вашей откровенности будет зависеть Ваша дальнейшая судьба? Хорошо, господин капитан. Будем откровенны. Война заканчивается. Все решено. До Третьей мировой войны мы в отпуске. Не шучу, Гейнс. А что вы думаете о Гитлере? Хайл Гитлер. Похвально. Еще немного и вы увидели бы фюрера. Правда, в неприглядном виде, в каком-нибудь женском халате или в чеснок. Честком... Да, Гейнс. Вы заметили, что в последнее время мы ждали сигнала? Ну, вчера-вчера, сегодня, наше радио принимало его. Значит, все кончено. Но я приказал на сигнал не отвечать. Фюрер и его приближенные не поедут в джунгли Амазонки в Венету-5. Я решил фюрера на борт не брать. Вы хотите спросить, почему? Потому что они свою войну проиграли. Великую идею национал-социализма из-за своей тупости они повергли в прах. А я свою войну не проиграл. Я сохранил свой летучий голландец. И что, сейчас я должен спасать этих самовлюбленных павлинов? Их наверняка будут искать. И найдут они слишком яркие фигуры. А без них никто не будет искать. Ни меня, ни тех, кому я решил даровать жизнь. Да-да, даровать, да, ибо на своей невидимой никому подводной лодке я становлюсь всемогущим, как Бог. И я спасу от смерти тех, кто мне симпатичен, кто способен вдохнуть новую жизнь в идеи фашизма. Тех, кто делал свое дело хорошо и у кого реальные деньги, реальные связи в будущем мире. Вы были на Пирсе Пилау, когда нам доставили пять кофтов. Это личный архив фюрера. Но не это главное. Там досье на очень многих политических деятелей мира. Фотографии, сделанные тайны. Не осмотрите на выданные расписки. Даже счета из ресторанов или рецепты врачей, не подлежащие оглашению. Вам все ясно, доктор? Я вас не понимаю, господин капитан. Это материал о тех, кто сегодня у власти. И о тех, кто, возможно, будет завтра. Он еще ходит по министерским коврам, а на его шее лежат уже мои пальцы. Там такие материалы. В нужный момент их можно будет так, ради предупреждения, предъявить. И они будут у нас в руках. Это планы возрождения Рейха? В честном смысле. Там много разных планов. Например, план, называемый «На дно». Вообразите. Бесшумно опускаются под землю военные заводы. Но люди продолжают работать. Они куют оружие, как гномы в пещерах. Германия под китой врага. Это страна гномов, теней, невидимок. Но в самых надежных тайниках сохраняются архивы. Все военнослужащие учтены карту в полном порядке. Страна разбита на отдельные подпольные военные округа. Система изолированных отсеков, как на подводной лодке. Учтено все до мелочей. Предусмотрены и дойные коровы. Хм, а это что такое? Американские тресты и банки будут этими дойными коровами. Они снабдят лежащую на грунте Германию всем необходимым. Вся Германия, доктор, превратится в динету. Пройдет положенный срок... И послушная зову труп, она снова всплывет со дна. Забурлит вода, и на поверхности стены поднимутся города. И тотчас густой дым повиснет над заводами. А с обсыхающих взлетных площадок стартуют самолеты. И это будет четвертый рейх, доктор. Господин капитан, величина секретов, которые вы сообщаете, превышает мои слабые силы. Я хочу, чтобы вы поняли, Гейнс как легко и свободно мы внедримся в послевоенный мир. Мы будем иметь покровительство важных людей. И там вдали мы создадим ядро четвертого рейха. Мы сохраним национал социализм. Я долго размышлял. Расстрелять вас? Или оставить жить? Вы же доносчик. Господин капитан. Я знаю. Доктор вы не важный, а доносчик профессиональный. Такие люди мне будут нужны. Выбирайте. Ну надо же. Ведь я же мог потопить его еще в 44-м году. А теперь. Вот где теперь его искать? Кого летучего голландца? Ну да. В Патагонии? Где? Еще в 1946 году на пустынном побережье Патагонии было найдено покинутая нацистами, выброшенная на берег подводная лодка. Ну, так... об этом на днях сообщила газета Эль Диа. Ну, мало ли. На ней не было номеров, никаких опознавательных знаков. Это ведь твои приметы. Ну, а зачем же было бросать такую неуловимую, непотопляемую? Сам летучий голландец всего лишь железом. Его съедает ржавчина. А кофры фюрера остались целы. И фонд Свишин остался. Это уже известно. Ну, ладно, послушаем последнюю запись. Штурммонтёр. Капитан решил спасаться бегством. Мы уходим куда-то в Южную Америку. Я оставляю эти записи там, где раньше оставлял свои отчеты. Аль Гитлер? Вот и все. Да. Голоса. Голоса с того света. С того ли света? Боюсь, что нет. Вы свободны. Знаешь, о чем я думаю, не принимают ли они теперь кое-что из тактики летучего голландца? Затаились на дне и время от времени поднимают перископ и осматриваются. Не пора ли всплывать? хорошо. Я вот только одного не могу понять. Кому сегодня понадобились эти старые записи? Зачем? Фон Цвишин, обладая сокровищами Третьего Рейха, важными секретными документами, сегодня рвется к власти. И не он один. Междуусобная борьба. А эти записи могут его скомпрометировать. Ну как же? Отказался спасать фюрера? И вот, либо его конкуренты, либо он сам и пытались ими завладеть. Выходит, мы подсобили фон Цвишину. Записи у нас, и скандала в благородном семействе не будет. Эти записи станут известны всем. А главное, все должны знать. Ни Цвишин, ни ему подобное не сложили оружие. Это мы обязаны хорошо помнить. И вот они молодые. Смотри. Наш гардемарин? Он уже не гардемарин. У него сегодня выпуск.